Так, всем, друзья, привет! У меня Даринка спит. Я хочу вам э, поделиться своим, своей радостью. Короче, пока у меня сегодня подписчица моя звонила, Сауле. Э, шкаф не закрывается, не пишите мне даже. Шкаф этот старый, это не наш шкаф, у Андрейных родителей. Э, будут деньги, купим новый. Э, так что, если он попадет сюда... И хочу поделиться вам моей радостью, для меня это радость. Пока я разговаривала с подписчицей, Сауле ко мне звонила, и мы с ней, наверное, час-полтора разговаривали. Вы обо всем, обо всем говорили. Ну то, что в видео посмеялась, говорит, над дядька моим, говорит, вообще угарный, говорит, дядька у тебя. Я говорю, да, у меня дядьон такой, говорю, угарный. И хочу я вам показать сейчас перевод. Тем временем пришел перевод 1000 рублей от сейчас я вам покажу Татьяны Владимировны 1000 рублей. И написала в сообщении детям на каше, Представляете? И вот я думаю, что купить мне? Или крупы, или конфеты теперь на эти деньги? Наверное, куплю и то, и другое. Ой, ноги устали. Бегать у меня, что-то ноги устают. Я же, когда дома приборку делаю, Даринка же у меня в ходунках. Я включаю музон на всю катушку на квартире и танцую, и работаю, и танцую, и работаю. Это ж надо такой дурочкой быть, чтобы два в одном делать, потому что я без танцев не могу, мне надо танцевать. Андрей знает, но я перед своими не танцую, перед мелкими девочками танцую, потому что, потому что я люблю танцевать, друзья, люблю танцевать. И вот, Засниму, скажет опять, ну ты дура мать. Что-то вот так играешь на публику. Я не играю, я сама по себе человек. Человек-движуха называется. Э -э Спокойно сидеть не могу. Мне надо двигаться, что-то делать. А потом все-таки года. Немалолетка уже, Ноги-то все равно <связано> устают и болят. <связано> <связано> вот. Сейчас собираюсь... Сауле разговаривали. Я говорю, Сауле сейчас видос выйдет. Говорю, Вид видео скинул где. Ну, там это ну, про дядю Валеру опять. А... И сегодня надо еще идти за посылкой. Или Димку отправили. Сама сгоняю. Очень надо, надо, надо. Вот э... с Москвы пришла посылочка. Камушки. И я сейчас засниму на видео. На видео вам засниму. Друзья, я такая радостная. Спасибо Татьяне Владимировне за то, что э, выслали моим детям на э, каши. Спасибо, это в радость мне. Это плюс для меня. Э, опять подумают некоторые подписчики, может, хейтеры, может быть, завистники, скажут. Вот за что вот это ей все? За что? Не знаю, я никогда не просила. Офиге узнают, может начнут. Не дай бог, господи, не надо. Мне такое счастье. Так. Вот, этот, вот, этот, вот этот наш мальчик спит. У меня одна вчера знакомая спрашивает, я не знаю, видео, наверное, смотрит. Наше. Ей говорю, твой мальчик, говорит, гулять пока не хочет. Ну, типа это, гулять с ним хочет кошку. она. Я говорю, что у тебя тоже веслоухая британка. Что-то она мне ответила, а я не расслышала, короче. Вот я говорю, нет, этот мальчик еще сам маленький у нас. Он играет только сам ребенок. И, и, и гулять не хочет. царапаться начал поразительно такой. -х -х -х, не кусай! Тигра! Точно! Вот, кстати, кличку дала тигра, да, и вот себя ведет как тигра. Тигра натуральный. Тигру... Кс -кс, тигра... Тигра... Чифра, чифра, смотри, мурчик, мурчик, мурчик, мурчишка, мурчишка у нас. Кто у нас проснулся? Маленькая девочка, сегодня на диване уснула, да? Малышка наша, такой кулю-мулю. Кто пришел в тигруль? Целуют тебя, да? Нет, нет, не Тигроль. Кто это? А кто это у нас пришел? Ой, как она радуется Тигрольке. Или маме радуется. Мама сегодня не успела подмести еще здесь. Надо подмести, да? Вещи убрать надо, перебрать. Это стирала вчера. Кстати, сегодня принесли мне цифру один для Даринки у нее когда будет годик у Фариды подруга знакомая и мне вчера говорит тетя Гузали вам надо я говорю унеси ну, если не надо так не ну, укидывай же и она сегодня с матерью занесли вот эту цифру один она такая большая и мне надо спрятать потому что у меня девчонки увидят они стопудово вот это начнут все дергать и сидеть на нем будут, прыгать, валяться, потому что они у меня девчонки такие, вы знаете, друзья. А я, наверное, это сейчас на балкон выставлю и пускай там стоит. А, там нармулька, все будет. Это то у нас, это то у нас проснулась. А ты моя ласточка. Мама сегодня пойдет покупать вам нямика. Татьяна Владимировна отправила вам денежки, девочкам, мальчикам, детям. Еще раз большое, огромное спасибо. Дай Бог вам здоровья, крепкого. Не болейте и будьте всегда жизнерадостными. Так что буду благодарить всегда. Дай Бог. Да? Вот так у нас дариночка ползет по маме. Ползет по маме, за волос хватит, и потом это... А... Ой, как он. меда. Репу сеет, как бабушка. Вот маленькие дети так делают, да? А... Да. И бабушка у нас все время... Ай, мама и бабушка моя говорили по-морисски. Рево меда, да? А по-русски перевод репку сеет. <нешь> <нешь> да? Рево меда. Рево меда. Ай, волосы Ай, дёр... мои длинные волосы. Я скоро лысая буду. Рева вроде репка, не знаю, может быть, не репка. Рева, Вроде репка. А то Марица скажет мне. Да? Дося. Доча. Дося. Ой, волосы мои, Теперь зачесалась. Ой, выдернула, видимо, хорошо. Вон, вон у меня мальчишка еще офигенно, Смотрите, что он делает. Лежит. Да, тигроль. Тигрольки. Сейчас дергать начнет. Смотрите, что лежит. Вкусная, что ли, бумага-то? Ай-яй-яй, ты мне сейчас зафигаришь всю эту цифру. Зафигаришь всю ее. Нельзя, нельзя, тигруля, нельзя. <смех> Где это у нас улыбашка, мамина улыбашка? Ой, там кто у нас? Даринка уже к камере привыкла. Она как камеру видит, улыбу тянет до ушей. Ну, она сама по себе улыбчивая у нас. Все время улыбашки делает, да? <смех> ну что, друзья, вот и мы получили посылку. Смотрите, Давида напрягла. Купили памперс Хагис. Даринки у нас памперсы закончились. Затем... А, купила календарь. Но ну, это все будет в обзоре у меня а, на, на YouTube. Э, дома. <laughs> дома. Да-да-да. В обзоре дома покажу. А, зашли в пятерочку. А... Ой, присяду. Я что-то устала. Надо в садик бежать. Наверное, сейчас такси закажем. Потому что пешком нам идти как-то что-то друг на друга смотрим. Я говорю, пешком пойдем. Пойдем пешком. Что мама-то тебе купила, скажи? А? Кубик-рубик. Громко говорю. Кубик Рубик купила. А девочкам что купила? Кукол. Куколки лов. Так. Ай, я ужас. Спасибо Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна сказала на каши, а я так подумала, они у меня каши и так кушают, фрукты им меньше попадают с конфетками. Я взяла им конфеты, фрукты, фрукты, я это все покажу на видео, что купила. Андрей мне на памперсы отправил, ну и, то есть, тысячу стоят вот эти памперсы стоят, вот, ну, и еще кроме памперсов две штуки мне отправил, и, короче, кузелька все зафигарила эти деньги, у меня осталось 200 рублей. 300. на такси не считаю мама умеет да фигари деньги конечно конечно смотрите как красиво у нас здесь вечерами вон здесь пожилые люди да и люди так ходят лыжными палочками у нас здесь вон стенд такой На 9 мая собираются здесь да у нас то... Светло ну, здесь, классно. Да-да-да. Что вызываем такса? Да, такса. Пешком мы не дойдем, а то... Да, собаку таксу. Мы закинем сейчас все на нее. Так. Как она сказала? 48? Блин, я сам забыл. 48, 27, 27. Нет, какой 48, 27, 27? Ты говорил, 27, 48, 48... 27? Да, 27, 48, 48. Да? Вообще у меня с памятью. Пока я с магазина вышла, у меня вообще все вылетело. И у меня тоже. А сейчас попадем мы, нет? Сейчас такси будем вызывать. Да, 27, 48, 48. Ой, красота. Алло, здравствуйте. Можете приехать к парку на Заречную, к парку у парка мы здесь. Да, да, да, да, да. Ага. У ворот прям. У ворот. Да, да, да. Ну вот это где майдадыр то там всякое такое. У церкви то. Да, да, да. У церкви. Ага, спасибо. Пожалуйста. Так что, друзья, мы погнали, надо вон до церкви добежать. Давай, бери, пошли, он ждать не будет. Вот вон серп господи, обратно туда идем. Ну вот, смотрите, красиво же, да, друзья, вот так построили. Ну вот свет, а, да я все засняла уже здесь. Кругло. А вот тенды, да, вот здесь. Все такое такое. Вообще классно, для пешеходов классно светло, а... Шофера жалуются, говорят, вот лучше бы через один сделали, потому что очень отсвечивает, говорит. Ну, неудобный шофер. Нам-то вообще класс. Светло. Ладно, друзья, давайте додумаем. Все, мы с девочкой, девочек забрали. Пошли домой, да? Привет. Привет. Давайте на свет. Здесь не видно, наверное, привет. -то. Пошли домой. А -а -а. Вот отходы у нас. Куколки вол, мама купила, да. Они бегут домой, а так обычно мама они купила. играют. Мама купила точно. А а мама купила. Ой. Что, Нам котик? потому что тетя одна денежку выснула. И мама купила вам. О, подарок. Котик. Вот по а? Котик, точно. Он боится. Да. Аминка кричит, ура! А мама купила, говоришь. Да, ты ура? ура? Вот как она радуется. Я говорю, дома всего-всего мама купила. Этой! Вот бегут они у меня, довольны, радостные. Не знаю, не видно, наверное, не ночь. Не ты что. Играть. Играть. А ч куда они надо туда сделать? Блин, вот, ну, не подшиворот неприятно. За шиворот, а не подшиворот. Подшиворот. Ш... Под Пошли эти. Кто нямки не хочет Пошли давай. Кукла. Пошли. Да, а -а -а. Вот это они от радости бег бегают Не знают, куда пока до дома идем Вот они с ума сходят Знают, что дома вкусняшки их ждут <с> Еще, кстати, э э лол Еще питомцы Какие питомцы? Питомцы мои вот, Нет Она сказала. Это питомцы отдельно вроде Это за 170 которые Да, здесь лол одна я же подсчеркнула. Ну, сейчас, короче, помоги Ладно. Давай, бегите домой. Все.